Зубастиках, Бараки и Фросте. Именно так. Фрост у меня получается как эксклюзив в комбат пака, а вот Барака это... Ну да, Startup я так понимаю... Да-да-да, причем еще с костяными своими клинками. Все-таки ледяные, я думаю, покруче будут. Mm. Ну вот. что ж, адские ну. зубки против... Против наперекора всему, как-то так. Получается, наперекор твоим зубком я буду. Вот такие способности. Ну и погнали выбирать уже карты. Давай. Вот, мы будем на фабрике Сиборгов Линквей. Я так понимаю, там и Трайборг был собран, и, собственно говоря, по истории, видимо, и там была. Ну да. У тебя. Головешка из ниоткуда. Mm -hmm. Эх, ну как из ниоткуда. Okay. О, я ударил. О, флаг. Не белый, заметь. Oh, yeah, yeah, yeah, я куда ж не... ты? пошел нахрен. Ох, это было. Ох, ё. Насранец. Оба <свист> Опачки А что этот флаг дает? Не знаю Ой, Ах, сам нарвался Ах ты Ух, я нагнулся Нифига себе Так да. Есть Ах ты. Фу. Ты не поражал, да? Да поражал, но ты мне так и не дал ее использовать. Опачки. Тихо, там мой флаг. Да-да-да. Ай-яй-яй. Флаг-то пропал. Ай, иди ты нахуй. О, чё, чё это? Опа. Да ты ты сам напрыгиваешь. Опа, очки. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ни себе. Жесть. Че? Опа. Ах Нифига как себе. ты засранец. Опа. Ну, давай, давай, попробуй. Ой, йо, глазики. Неплохо, робот. Дальше, елки палки Ох, ё. Приятного Вкусный. Авокадо. Да. Ну окей. Давай тогда погнали на следующую. Давай. Способность. Посмотрим, что там получится. Фууу. Блин, какой же он крутой, а? Крутой. Ну да, согласен. Слишком шустрый. Ну ладно. Кочевник теперь я буду. Ну давай качай. Шипы из позвоночника и распотрошения. А я буду будущей легендой. Вот, хм, так вот. Хм. Ну посмотрим, какова будет будущая легенда. Погнали. Море крови. Эхахахаха. Да. Ну посмотрим, какое будет сейчас море крови. Это ж пипец какой был. Ооо, <смех> нифига себе, <смех> что у тебя на лбу? <смех> Масочку. И какие-то, <смех> видишь, клиночки появились. Сроду <смех> не костяшки. Ростомаха на <смех> Че? Так. Ах ты, вот так, да? Вот так, да? Ох! ты своим захватом коварным. Тихо, мой флаг красный теперь. Да, да, да. Так что вот так, да? Полетай-ка быстренько. О, ох, какая. Че то какая? Чё, флаг? Че? Он взял флаг, который рядом стоял. Да, и да. И обратно. Да. Ах, звездочка. Ну, Кого-то таки заморозили, да? Да, заморозили. Окупить. Все. О, Это ох, смертельное. Какая. Да? А как ты хотел? Вот мой флаг. Так. Ооо, её. какая. Это что за щит? Это вот такой щит. Это такой флаг. Да, да, да. Так. Да что ж О -о -о -о! ты? Жесть какая. Так. А кто вот да? Фью. Фью. Да, жесткие у тебя атаки, жесткие, мощные. Ай-яй-яй, в воздухе. Да что ж за промах-то, а? <laughs> Ура, мой первый удар! Так, вот так, да? Оба! уже! Так, вот так! Да иди ты сюда, Тихо, я флаг хочу поставить. А я не хочу, чтобы ты флаг ставил. Опачки. Разгром. Достижуха. Разгром. О, -о, -о, О, Одна голова хорошо, а две лучше. А половинки лучше, да? Mm -hmm. Ясно, ясно, окей. Ну давай теперь тогда на своем любимом стиле попробуем поиграть. Я тут покопался в настройках и нашел, что у меня из крипты вылетел стайл. Я особо mm -hmm. не стал колдовать. И в общем, у нас первая характеристика бараки Флинст. будет адские зубы. Но просто будет в другой расцветочке. Вот ты как. Вот ты как. Я понял, да. хорошо. Сюрприз, мазафака. Ну да, большой сюрприз. Логово Гора, кстати, будет. То фабрика Триборгов, то гора. Как видишь, все те же самые шквалы и прочее. Адская Что такой стиль? Зуботень. <laughs> Оголю Торс. <laughs> <am thing> <laughs> ну, проще будет заморозить. Так, и кто первый ударил? Ух, <laughs> ё <I don't know. laughs> uh -huh. oh, опять начинается. Черт, uh -huh, ты молодец. не прыгаешь, а? Я все ждал, ты первый раз прыгал. Ах ты ж. А вот Сейчас да не поражал, захват. Опа. Иди сюда. Флак, видел? Да, видел. Ах, Нифига ни себе. Вот это за. Это захват был? Да. Ах ты, вот так, да. У! Чье? Это ч за? Это ч да, было. Это... Жесть! Я удивлен, что тут происходит. о о че Да, вот такой. вот. Че? А, вот так, да? Ай, захват! Бум! Ч ⁇ -то новенькое. Так. Да что ж ты заголебался этой хренью? Так, я флаг поставил. Быстро к флагу. Чё? ⁇ Да-да-да, вот так вот. Ой-ой-ой. Я поболе хотел. О, о, Ты чё там творишь-то? Офигел! Вот фиг тебе. Вот фиг тебе. Ху. Ах, так, да? Ну ладно, ладно о -о -о -о. Что ж за жесткий раунд, а? Просто пипец. Ага, вот так, да? Так. Да пошла жара, да? Да ты заклипался своими клинками. Ай-яй-яй-яй-яй. Да? Заморозится нахрен. Ай. Иди-ка сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, боль. Ого, жесть какая! Так, а -а. успел, успел, успел! Успел, успел, успел! <с Har> <с试>. <с试> Куча крови. Куча. Ох, это что ж у меня тут за кровище? Не знаю. <с centric> Решил напоследок попусаться, да? О, да. Oh, oh, yeah. <laughs> это пипец, смотри, какой он Да <laughs> Дальше, кошмар. Ну, не связывайся с ледышкой. Вот. Ну, собственно говоря, мощно-мощно получилось. Драка двух лезвий. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк, комментировать наши видео. оставлять комментарии и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на видео. А также в комментариях пишите, кто бы нам сплескнуть друг против друга. На сегодня все. С вами был Дал и Эфисерг. Всем огромное спасибо за внимание и пока. Да, всем удачи и всем пока.